Следующая наша тема, все-таки мы сейчас говорим о процессах сбора данных, то есть неких стартовых проектах, когда происходит процесс массового сбора данных из документации, из механиков, из их там экспертного мнения. Те, кто с нами общаются, знают, чем мы занимаемся, в частности, это такие сложные большие проекты создания первичных вот этих вот этих баз данных. Есть определенный опыт использования таких систем акселерации, как мы называем, сбора данных. В основном сейчас народ использует Excel, то есть, когда механикам раздаются некие формы, они их заполняют, и, соответственно, на выходе получается некая, там папка с этими данными, и дальше отдел «Найти» пытаются из этих папок толкать другому не могу сказать данные в некую систему второй как бы класс систем для решения наших задач сбора данных по оборудованию это когда местные IT специалисты пишут какое-то приложение простенькое для именно сбора данных по требованию определенной системы ну и третий вариант самый нерекомендуемый. Это когда вы даете пользователям систему и говорите, ребята, начинаете сбор данных непосредственно в этой системе. Соответственно, все ошибки, дубли и неточности использования классификаторов утаир уже не исправишь. То есть это транзакционная система. Соответственно, на каждую запись нужно иметь транзакцию по ее там, удалению или там, изменению. И как бы это не очень продуктивно. Ну, собственно, к чему это приводит, я показывал в есть разные интерфейсы разных этих табличек.